Тебе смс писал, а ты не отвечал. Так ты же написал, не отвечай. <сволочью> Сволочь. Не отвечай, это значит отвечай.